Я хочу пригласить на эту сцену настоящего музыканта, скрипача и мастера на все руки. Она обладает удивительным диапазоном голоса, часто принимает участие на многих столичных концертах. Итак, под ваши аплодисменты мы на этой сцене Маргарита Тимошенко. Встречаем! Педагог Андрей Юрец, руководитель школы вокала «Меломаника».